Меня зовут Маргарита, моя дочь Вика занимается здесь английским языком. Начали мы с лета, и вот у нас первые успехи. Ребенок может отвечать на вопросы на английском языке, куда ты идешь, что, как, тебе это нравится. И В общем, все это спонтанно. Ребенок не тушуется, не, не, нет никаких заминок, нет никаких... Э, в голове препятствий, которые есть вот у взрослых людей, очень часто, когда мы учили язык в школе, то у нас вот какой-то барьер стоит, мы не можем разговаривать. А по этой системе получается, что у ребенка нет барьеров, он непосредственно сразу начинает разговаривать, причем сразу все фразами, сразу все осмысленно. И без каких-либо препятствий. Меня это очень радует. Потому что английский язык привязан к жизни, а не оторван от нее. Вы узнали раньше о системе Валерии Мещеряковой или узнали уже на практике? Нет, здесь начали, и мне эта система очень понравилась. Раньше я о ней не слышала. Вот Сейчас для себя ее открыла, очень хочу учить английский язык сама по этой системе. Но, к сожалению, это очень, оказывается, непросто в смысле организации.